МДФ с ПВХ-плевкой. Тут без сюрпризов. Нерозповсюдженнейший варіант переверний часом, что довольняет потребу большинств этих приставочев. Вологость сетей, с хорошей шумой и теплой изоляцией, и ПВХ своим своими несконченными разнообразными текстур для будь-якого дизайну. Все це робить комбинацию с МДФ и ПВХ абсолютным лидером серед оздоблень для входных бронедверей. А для дверей в приватний будинок дом выкростили ливковый неред, что обеспечивает защиту дверей от пекучего солнца влітку и от лютого мороза в зимку. Конечно, плівка это не единственная технология, что обеспечивает долговечный и надежный защит дверей. Тут нужен комплексный подход, и про это у нас есть окремое видео.